Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас в группе все собрались. Ну, почти все, я думаю, уже собрались. Может быть, еще один или два человека подойдут попозже. А может быть, группа будет в таком составе. И начнем мы вводный урок. О чем я хотел рассказать? О том, что в принципе, в принципе, оптимизация и вообще... Все, о чем я рассказывал, на самом деле это не так. Я думал, что цель цель это быть как бы по запросам, да, улучшение, да, быть на первых страницах желательно по заданным ключевым запросам. Но вообще-то, если честно говоря, да, основная цель SEO работ увеличить количество целевых посетителей и сделать их пребывание на проекте наиболее комфортным за счет улучшения юзабилити. А юзабилити это удобство использования. Вот. Ну, в одной из статей, которая в группе у нас размещена, это блок Arbite, там было написано, что в принципе SEO-оптимизатору грубо говоря дела нет до сайта и вообще у него... Над ним работает и забыл, в общем-то, про него и не думает, как он там этот сайт поживает и э, делает свою работу. Получает деньги, как бы и все. Ну, в принципе, в принципе, это может быть это и правильно, как бы для некоторых работ э, тоже, смотря для кого как. Для кого-то это может быть рутина, для кого-то это может быть зарабатывание денег. Э, то есть человек делает, грубо говоря, то, что он умеет. А для кого-то это может быть как хобби или вообще люби, любимая работа. да? И на любимой работе, конечно, мы работаем с душой, мы душу вкладываем в это. Стараемся, стараемся чтобы сайту, который мы продвигаем, было... И человек, который его сделал, и сайт, чтобы был... Не столько даже продвинут, да, на первых позициях в какой-нибудь поисковой системе, а именно чтобы туда пришли люди, которым это нужно, информация с этого сайта. Не обязательно это продажи, не обязательно это покупка услуг, может быть это и обучение, или может быть это сайт, допустим, вообще из другой сферы, может быть это музыкальный сайт, и какой-нибудь... Сайт, может быть, творческий какой-нибудь. Это все для того, чтобы пришли люди, которые в этом заинтересованы, получить эту информацию. То есть, как тут написано на в этом SEO-словаре, этот проект с 2011 года я прочитал, существует. И вот как здесь написано... А, это у них на каждой странице по-разному написано. Э, смысл такой, что сделай сайт для людей. Да, и, и грубо говоря, и люди к тебе потянутся. Правильно. Потому что, как э, вы видите, сайты... О чем это у нас вводный урок? Что, что поисковая оптимизация... Делится на две части. Это внутренняя оптимизация сайта, что входит непосредственно э, работа над самим сайтом. Потому что, как вы видите, вот э, такой белый фон, да, и э, текст, соответственно, и, как мы видим, юзабилити, удобство. Да, у нас тут все удобно. Мы э, взяли, посмотрели по буквам, э, прочитали, определение прочитали. Здесь у нас тоже все более-менее. Более Существуют а, сайты, а, огромное количество, как мы знаем. да. Вот, допустим, тут у нас а, на нашем сайте совершенно, а, совершенно непонятно, что, а, что к чему придет к нам заказчик, он а, почитает. Да, информация для заказчика. И что он будет делать? Звонить он будет или он подумает, что, что это такое э, странное такое, не, цены в общем-то, да, почитает тарифы, очень удивится. Тем более у нас заставка такая при э, включении сайта, да, при его загрузке у нас заставка помощь инвалидам, может быть, это его несколько смущает. Ну, в общем, вы видите, что удобство для пользователя здесь не особо, не особо так я заботился. И э, сами сайты делал, как и пригородную линию, я делал, в общем-то, с набором таких... ...и картинок, и всяческого разнообразного дизайна, какого только мог найти который можно разместить и фон, как вы видите там, и блоки разнообразные. И э, также я еще хочу о чем сказать. Вот еще сайт тоже, э, посвященный посвященный той же теме. Создание сайта вы продвижение, как вы видите. Здесь совершенно... Э, тоже на белом фоне я вот все мечтаю научиться делать сайты на, на белом фоне и э, черными буквами да. э, пожалуйста, для удобства тоже здесь есть в принципе вот э, поиск э, для удобства также и э, ссылка которая ведет на саму статью и статьи да и мы можем почитать что такое ml 5 да, язык программирования, которым мы позже, позже займемся немножко. Здесь все мы видим, информация, кому нужно веб-программирование, база данных, верстка сайта, веб-мастер, интернет, новичку. Вот очень интересно, что там для новичку. Для новичков можно почитать. То есть, о чем я говорю, да, работы над внутренней структурой сайта. То есть, в принципе, наш сайт мы тоже можем переделать, сделать я вернее могу, да, сделать белый фон, сделать черные буквы, ну, может, немножко покрупнее, в принципе, потому что у нас, ну, не, может быть, у кого-то и хорошее, у меня лично зрение, вот мне, Тяжеловато читать, потому что у меня зрение не очень хорошее. Есть специальные версии для слабовидящих на некоторых сайтах. А у нас сразу сделано, потому что мы не знаем, кто зайдет на наш сайт. Может быть человек, который не очень хорошо видит, в принципе. Есть сайты, вот курсы, допустим, тоже. Это платные курсы по SEO. Отсюда мы, может быть, план тоже кое-какой возьмем. И вот вы видите тоже на белом фоне черными буквами и все, что касается внутренней, внутренней да, оптимизации. Все, что касается, вот можете нажать правой кнопкой, да, посмотреть код. Я, когда впервые вот это вот все увидел, я думал, что я, наверное, хакер, и теперь я могу, могу взламывать сайты. Но это я совсем давно было. И вот вы видите, собственно, из чего сайт он состоит, да? Из чего сайт состоит. И тут такое, такое тут написано, что... Я подумал, что программисты на самом деле это люди из какой-то другой планеты, потому что мне вот это все написать и все это даже запомнить, это, ну, я не знаю, жизни не хватит. Все это очень сложно. А вот такой язык, язык программирования. И, в общем-то, так и пишется, да. Ну, сейчас, говорят, уже вручную мало кто пишет, а есть специальная профессия, да, верстальщик. На, и языки программирования тоже разные, разные бывают, но э, есть еще для удобства специальные системы, но это мы потом э, коснемся. Так вот, внутренняя оптимизация э, включает в себя работу. Работу э, с кодом, да, если сайт э, у оптимизатора э, ему. он может э, управлять. Как Он может посмотреть, что в этом сайте, что там внутри. И что-то изменить э, к лучшему. То есть он может сделать э, более... Допустим, заголовок. Да, В гугле говорят, что заголовок должен быть около 60 символов, по-моему, как-то так, заголовок сайта. То есть заголовок сайта это очень важно. То есть он может под... поработать над заголовком. Потом теги, да, это H1, H2, тоже заголовки, заголовок сайта. И все это сделать правильно, как полагается. И потом уже, потом уже работать над содержанием сайта, то есть контент, содержание сайта. И юзабилити, удобства для пользователя. Все эти работы, все эти работы, это относится к чему? Вот, пожалуйста, относятся они у нас к внутренней оптимизации. Процесс создания сайта. удобства Поведенческие факторы, я не знаю, по-моему, это больше относится, ну, может быть... Это мы попозже разберем. Структура сайта, да, как он а, понятие вложенности веса страниц, лендинг пейдж тоже попу, попозже коснемся. Верстка страниц, на что обращать внимание. Вот о чем я говорил, да, верстальщика он делает вот эту сложную всю систему. Может кто-то и вручную писать, кому это нравится, да. И делает все правильно. Технические детали. Технические детали. Хорошо бы нам тоже до них дойти, до технических деталей. Определение релевантных страниц. но ну, вот в уроках на ютубе которые смотрели мы, да, первые три урока, там что-то было про релевантность страниц, но, честно говоря, надо их мне пересмотреть, потому что я уже... Я уже подзабыл, что такое написание текстов, самое важное, да? Ну одно, не самое ва ну, одно из самых важных, да? Тексты, тексты, это... Вот, кстати, отдельная профессия, да, есть. Написание текстов, копирайтинг э и э написание SEO-текстов. Виды и способы перелинковки, то есть... Э расстановки ссылок внутри самого сайта, да вот, в принципе, вот это все относится э, относится к внутренней оптимизации сайта. А поисковое продвижение уже это все, что касается, э, все, что касается поисковое продвижение внешнее, да, чем а, мы, собственно, собираемся заниматься и немножко, немножко занимаемся и, и занимались. Это ссылки естественные, ссылки искусственные, вот эту тему разобрать новостные ссылки то есть ссылки на сайте новостей, допустим. Если про нас вдруг написали в новостях, ну, где-нибудь на Вдруг, да, куда заходят, допустим, на какой-нибудь сайт, заходят, ну, пускай пять тысяч человек в день, а может быть 10 тысяч человек в день заходят и читают разнообразные новости. И вдруг, вдруг ни с того ни с сего пишут, что для инвалидов появилось обучение. Обучение SEO и а, а, еще там стипендию выплачивают небольшую, но а, ну, пока, не, пока не заплатили, но заплатят, да? Ну к примеру, так если помечтать, то у нашего то у нашего сайта, конечно, многие бы сходили бы, поинтересовались, посмотрели, да, и собственно трафик бы у нас, посещаемость была бы очень высокая. Также на форуме, на каком-нибудь, если бы люди заинтересовались, ну, на, темат на тематическом форуме, допустим, посвященной подработке инвалидов или посвященной обучению SEO, SEO-продвижению, на форумах наши ссылки были бы, тогда тоже люди заходили бы, именно а а целевые посетители, это заказчики, может быть, наши, да, которых мы ждем с января месяца. Потом что еще у нас? Анализ позиций. Мониторинг состояния сайта в выдаче. Да, вот я периодически мониторю состояние сайта в выдаче. То есть вбиваю по разным запросам, пытаюсь найти свои сайты и сайты заказчиков тоже. Яндекс Яндекс.Веб.Мастер. Что это такое? Работа с биржами. Тут же SEO-пульт. Работа с биржами. Черные методы SEO. Как делать не надо. Тоже. Понятие бана и пессимизации. Что делать и как жить дальше. Ну, мы не будем о грустном. Так. Настройка и закупка э, ссылок. Тоже про закупку ссылок не будем. а э. Также контекстная реклама тоже, я думаю, относится ко второй части. Это у нас что было? Это у нас было внешнее продвижение, контекстная реклама. Конечно, всем понятно, зачем она нужна. Но она, собственно, и стоит, стоит денег. Да? Яндекс Директ и Google AdWords. В чем разница, что лучше? Обзоры систем это, как вы понимаете, программа курса. Программа курса платно вот на этом сайте. Может быть, может быть, если у меня получится накопить требуемую сумму, да, тогда я и пойду туда, и все это еще раз. Ну, как еще раз? Собственно, все это первый раз я и узнаю. Сейчас я только читаю и пытаюсь. Пытаюсь понять, что, как нам строить наш план обучения. Но, в принципе, я создавал компанию в Google AdWords. У меня там рекламная кампания создана, но не запущена, естественно. Стоит она там, по-моему, 1400, как я ее настроил. Там можно настраивать самому. Это мы коснемся этого именно в Google AdWords. Не факт, что я ее правильно настроил, но, собственно, я ее и не запускал. Вот таким образом таким образом мы видим, да, что сайт сайт э, работа да, над сайтом делится э, на две части. Внутренняя оптимизация и внешнее продвижение. Вот. И здесь у нас э, сайт нашего нашего ученика, собственно. Ну, собственно, все мы здесь ученики, я тоже. Тоже сделано на, на, на платформе Wix. И, как вы можете видеть, отличается э, от моих сайтов, например... Отличается, очень отличается, да, тут страничка. Страничка одна, ссылки здесь есть э, на сайты по тематике. В общем, вся необходимая информация здесь есть. И э, мы подумаем, что можно сделать, э, в общем-то, сайт по запросу по прямому, да, если мы в Гугле э, будем искать... Тибетская лечебная комната, то он, собственно, будет на первом месте. Но нам-то нужно что? Нам нужно, чтобы люди пришли, заинтересованные, и эту комнату, собственно говоря, приобрели. Получив тем самым себе пользу, да, вылечившись, да, или открыв свой бизнес по... Кто разбирается, естественно, в этом, да, лечение методами тибетской медицины. И непосредственно, конечно, человеку, кто, кто сделал этот сайт, непосредственно тоже, тоже пользу. И вот мы подумаем, что сделать э, с этим сайтом. В принципе, нам, нам э, нужно, чтобы он... Э, Люди, в принципе, как-то узнали, что есть э, тибетская лечебная комната. И именно те, кто в состоянии еще, да, платежеспособные э, люди, которые мог, могут э, предложить хоть какую-то цену. Я может быть, тоже купил эту комнату, вот, может быть, мы с другом бы выкупили, если бы были бы у нас деньги, да, но мы, собственно, не очень разбираемся. Но, во всяком случае, я в тибетской медицине э, не понимаю ничего. Вот, поэтому, э, сами понимаете, не только тот, кто может купить, а тот, кто может еще этим всем воспользоваться. Э, либо, может быть, для своих целей кто-то может быть непосредственно в религии в, этой, в тибетском буддизме, и ему это все будет. Да, я, кстати, такого человека, по-моему, я даже знаю еще из живого журнала. Но он живет живет он во Владива... По-моему, во Владивостоке. Вот, но это немножко э, немножко о чем. Да, немножко о том, что не только. По одному запросу. А сайт должен быть продвинут по разным запросам. По разным запросам. Чтобы его находили и чтобы люди могли... Также ознакомиться, пройти по ссылкам да и ознакомиться. Смогут ли они... Даже если не разбираются, смогут ли они разобраться, э, приобрести эту комнату и э, таким образом пользу э, извлечь для себя и для людей. Да? Поэтому на Wix ничего, страшно, ничего страшного не смотрите на мои сайты. Так уж э, да, на Викс можно сделать сайт и оказывается, оказывается на белом фоне черными буквами. Вполне это легко. Так, что, что, еще, что еще у нас веселого в группе у нас? В группе у нас, как я уже говорил, будет у нас два, два плана обучения. Это для новичков и для тех, кто уже, кто уже занимался и кто уже, допустим, понимает. Может быть у нас и программисты есть, и может быть у нас есть уже начинающиеся оптимизаторы. Вот. Наши группы вы видите. Всех участников вы видите. Да, прошу прощения, у нас опять урок немножко немножко задерживается. По времени. Так, вот эта группа SEO-словаря сайта сел словарь участники да. участники а вот наш сотрудник э, на нашем сайте он работает уже с января и на сайте есть ссылка на его группу он э, может выполнять работу э, по внешней оптимизации как мне кажется вполне Успешно и э, по рассылкам, и по э, распространению ссылок, и помещение также в справочниках. Благодаря ему, например, по, зап по запросу рекламный шалаш, мы э, находимся очень даже легко. Очень даже легко, потому что мы там размещены в, об в объявлении. В, в, так в таком же э, сайте каталоге, но... Как назвать, как близко Рум, может быть? И по запросу рекламный шалаш. Как вы понимаете, народу народу неизвестно это, Так же, как народу неизвестна пригородная линия, также народу широкому кругу, да, неизвестен рекламный шалаш. Вот также, но я думаю, с тибетской лечебной комнаты у нас дела обстоят, потому что несколько специфическое это у нас а, такие методы лечения. А, вот Андрей. А, Андрей занимается фотошопом. И мы всех своих учеников, неважно кто у нас получает стипендию, а, здесь здесь у нас кто сейчас есть, а, кто показан. Здесь все получают стипендию, естественно. А кто придет к нам а, позже, в нашу вот эту первую группу, а, для них а, мы сделаем, каждый, кто чем занимается, да, для них мы сделаем в наших всех группах и также на нашем сайте, мы сделаем рекламу их проектов, а, их проектов. Их сайтов, например, Андрей занимается фотошопом и, естественно, ему понадобятся заказчики на его работу, поэтому для Андрея тоже неизвестно, как он будет их искать, да, когда освоит фотошоп, может быть, на бирже фриланса, может быть, сделает свой сайт, как небольшую страничку такую, может даже лендинг, ну, это неизвестно еще. Но ну, во всяком случае, как э, на наших всех ресурсах, да, на, будет ссылка на его проект, и э, мы будем рекламировать его как, э, как человека, который э, делает работы по фотошопу. Кто еще что что-нибудь э, делает? Да, вот я знаю, что Дмитрий. У него написано, что он фрилансер, но какого рода фриланс, я еще, честно говоря, не знаю, поэтому тоже его его работу мы тоже будем рекламировать. На нашем сайте, в наших группах тоже будем рекламировать. И Алена, она уже обучалась в городе в небольшом, тоже по курсу SEO, и может быть нам расскажет, да, по какой-нибудь теме, которые... И вообще, кто какую-нибудь тему понимает из тех трех уроков на Ютубе, или какую-нибудь тему, которая сегодня была озвучена, какую-нибудь тему понимает, может снять урок такой же. На Ютубе есть у меня короткое обучающее видео, как снять... Как снять видео с компьютера, да? Ну, нужна гарнитура, программа специальная, и можно снимать видео обучающее очень спокойно. Вот и снимет нам видео, естественно, естественно мы ему, мы это в смысле я, да? То есть на нашем Школа села для грудничков, и, естественно, она ему за это видео заплатит, потому что работа вся должна быть оплачена. Потому что обучение обучением, э, это, как говорится, дело личное каждого, да, и э, стипендия, она м, тоже обязательно. Мы учились в профессионально-техническом училище или, допустим, в техникуме, э, и нам... Выплачивали стипендии для инвалидов. Я учился в государственном э, учреждении. И нам выплачивали стипендию. Поэтому почему бы и нет. Вот мы уже с вами почти полчаса. да? И почему бы нам не получить стипендию, я так думаю. Я думаю, это справедливо. А работа по созданию таких видео тоже должна оплачиваться. И я думаю, что если кто-нибудь снимет, может быть... Э, из тех, кто к нам позже подойдет, может быть наши партнеры, SEO-оптимизаторы тоже снимут видео или какой, в какой-то другой форме проведут занятия по интересующим нас темам. Это все тоже, естественно, оплачивается. Вот. На этой радостной ноте, да, что все оплачивается, все прекрасно, группа собралась, обучение началось, и даже введение сегодня мы, о, мы даже сегодня поняли, да, что есть две большие э, области. Это внутренняя оптимизация и внешнее продвижение. И тут уже э, кому э, у кого на что э, душа лежит, да. Кто-то может заниматься внешним продвижением прекрасно. Ну, а хотя информация такая есть, что без внутренней оптимизации внешнее продвижение бесполезно. Но вы знаете, по крайней мере, насчет сайтов Navix я такого сказать не могу. Они при определенных условиях да как потом я покажу там есть настройки seo они прекрасно продвигаются в топ и прекрасно там они находятся причем не один год и ничего с ними плохого не случается ну и дай бог чтобы так было дальше не только с нашими сайтами но и с вашими проектами и конечно с нашими заказчиками которым мы о которых мы расскажем, первых да, заказчиков, о которых мы расскажем на уроках наших следующих по теме сайт. По теме сайт мы о них расскажем. Вот, по теме сайт у нас будут, у нас будут уроки примерно тоже по 15, 20, а может даже 30 минут. С понедельника по пятницу, я думаю, что две недели октября будет это все. Ну, может быть, до 11 числа. Только тему сайт мы будем разбирать обязательно, потому что без этого никуда. Что, что же мы будем продвигать, если мы не будем понимать, что это такое сайт. Вот. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Желаю всем удачи. С вами была школа SEO для грудничков.